Всем привет или добрый вечер, мои интересные зрители. Сегодня я вам покажу НЛО, как опирывала нашу планету. Совсем, можно сказать, это не шутки. По многим причинам мы видим необычный НЛО. Вот сами посудите, вы видели вообще настоящее НЛО? Скорее всего, вы оставите в комментарии эти ответы, но, пожалуйста, если вы видели, напишите, пожалуйста, какие они. На самом деле, если вы видите на моем, можно сказать, канале такие же, значит, просто опишите их. Ну, а на самом деле, эти кадры были сделаны в 2003 году в Китае. Туристы также видели неопознанный летающий объект. Но я сейчас скажу, почему этот год такой нам важен. Вообще, происходят сейчас очень необычные явления. Армада НЛО... В космосе замечаем неопознанно летающие объекты. Да и вообще, если сравнивают НЛО, можно сказать, с самолетом, то, поверьте моим словам, это вас обманывает. Но сегодня то, что скрывается, оно появится через несколько месяцев. Посмотрите, что происходит теперь с вулканами. Я уже про них устал вам объяснять и рассказывать. Но... Теперь, если это неправда, тогда я месяц назад, если не больше, говорил, что НЛО начнут будить эти вулканы. Может, и не НЛО их будет. Может, что-то другое. Наша планета. Но, исходя из всей ситуации, мы видим необычную и очень страшную картину. Говорят, что НЛО нападет на землю. Но я уже вас хочу огорчить. НЛО уже захватывает нашу планету. Структуры военных, структуру политиков или там, других ресурсов они уже на земле. Не так давно в новостях пролетела необычная новость. В Аргентине там же, дорогие друзья, были замечены неопознанно летающие объекты. Но в тех моментах случилась катастрофа. Какая? Как вы думаете? Людей обманывают постоянно. С какими-то необычными объектами НЛО это обман, НЛО это не существует. Нет, НЛО если не существует, тогда почему летчики, пилоты и даже кто из космоса видит эту картину утверждать, что их тысячи? Да, их тысячи, НЛО, влетают на Землю. Это только те люди, которые видят. А вы знаете, что НАСА следит за планетой Земля. И множество спутников видят, как неопознанные летающие объекты исчезают на Земле. Вообще, много странного происходит. В Бразилии не так давно случилась катастрофа. На военную базу напало неопознанный летающий объект. И не один, а несколько десяток. То есть всех военных просто-напросто никто не нашел. Вообще не было никаких боевых там стрельб, никаких моментов борьбы. Даже патроны не успел, никто не, не стрельный. Но суть в том, что нет военных. Также было в 2003 году в Аргентине. Группа военных нашли пещеру, странную очень, и не вернулись. 1915 год также группа военных не вернулись, пошли в одну очень интересную, сказать, поход и не вернулись. Все эти повторяемые моменты истины происходят и сейчас. Есть множество порталов, которые открываются сами. Вообще, вы посмотрите, много чего странного происходит в мир мир. Люди находят необычные и очень странные существа, которые появились на Земле. И вы думаете, что это нереально. Но на самом деле эти существа опасны. Не так давно группа людей столкнулись... Бермудских, можно сказать, островах в воде какая-то необычная сущность утащила людей. Конечно, это все, можно сказать, фейх, но на самом деле скрывается не только под водой, но и летает. НЛО такое необычное, можно сказать, и странное. Объективная ситуация, когда мы с вами наблюдаем за необычными явлениями, она может принести боль и горю, как природные явления, молнии, плохие, погодные там, что даже штормовые предупреждения не спасут вас от них. Как и этот необычный видеосюжет, но много чего скрывается. Да и вам никто не расскажет, почему неопознанные летающие объекты пытались все-таки наладить контакт. Вы не поверите, но я вам все скажу даты: 1953, 1957, 66, 1971, 1979, 1983, 1989, 1900. 92 1999 2000 4 2011 2016 2020 эти даты нло пытались наладить контакт с людьми вообще говорят что каждая можно сказать Страны есть своя раса инопланетных существ, которые они договорились с пришельцами. Но правда это оно или нет, я не знаю. Да и много чего я, дорогие друзья, не могу вам рассказать. Но есть то, что вы должны прекрасно понимать. Неопознанные летающие объекты не были и не будут нашими друзьями по многим причинам. Есть то, что вы не должны знать. Ресурс планеты, золото, изумруды, для них это самый важный ресурс. Для нас это просто металл. Ну, для кого как. Да, я понимаю, что золото тяжелее железа, но суть в том, что мы с вами живем в такой ситуации, что никто ничего не знает. Сегодня мы видим, как НЛО штурмует наши, можно сказать, ресурсы. А завтра? а Завтраком с этим парнем. Неопознанные летающие объекты могут просто-напросто останавливать человека. И человек не сможет передвигаться и даже дышать. Но как это все происходит, мы видим сами. Много чего происходит за пределами нашей возможности. Но в космосе еще хуже происходит, чем на Земле. И исходя всей ситуации, мы живем в том мире, кто нам придумал. Да, думайте, дорогие друзья, что за мир и почему мы живем в такой ситуации, где ничего может и не измениться, а может даже быть еще и хуже. С вами был Тайна НЛО, дорогие друзья, спасибо за лайк, ну и, конечно, за подписку.